Добрый день, господа! Сегодня поговорим об еще одном способе, как люди выезжают за границу территории Украины. Вот. Этот способ опасный и незаконный. Вот. Но, тем не менее, такая возможность есть, люди ею пользуются. О том, какая ответственность за пересечение Границы не в установленный способ. То есть за пунктами пропуска. Я рассказывал видео, я его прикреплю. Вот Люди выезжают на оккупированную территорию. И из этой оккупированной территории через границу Украины с Российской Федерацией пересекают границу. В сторону Российской Федерации И или там остаются Таких тоже людей много Пишут статистика там Несколько Тысяч, наверное, да Ну, то есть не знаю, сколько точно Ну, в общем, в, в интернете есть информация О том, что люди пересекают, блогеры там всякие, в тиктоках И везде, в общем Радуются, да, тому, что Им удалось И что еще нужно сказать тут? И есть люди, которые через Российскую Федерацию потом едут там в Польшу, Литву, то есть, ну, в Европу, да, в Турцию. То есть используют это вот таким, таким вот способом. Да? Но на самом деле это просто порядок для того, чтобы выезжать людям, например, у кого есть регистрация, или родственники на временно оккупированной территории, то есть это для них. А то, как используют это, этот способ люди другие, да, то это уже, ну, как говорится, на их совести, все-таки это административное правонарушение, за которое при возвращении на территорию Украины может ждать сюрприз в виде постановления, либо ну, штраф, в общем там я, я же говорю, отдельное видео об этом я записывал. Кому интересно, посмотрите. Сейчас я расскажу э, тем, кому это действительно нужно. Для того, ну, может быть, кто-то хочет поехать на оккупированную территорию в связи с тем, что там родственникам помочь, какой-то по своим каким-то делам семейным и так далее. Это опасно, конечно же. Ну, Во-первых, по той причине, что ведутся активные боевые действия. Ну, во вторых ну если вы будете пытаться пересечь границу да то это штраф ответственность и так далее то есть какая какой-то знаете как какая-то отметка о том что вы пересекали границу не установленном месте ну я думаю это не не на пользу чем тем, ну, тем более при при пересечении это все будет видно э в дальнейшем, чтобы лицо там привлекалось, не привлекалось. В общем, я не рекомендую этот способ использовать, как способ для пересечения государственной границы Украины. Но, тем не менее, вот выезд урегулирован, он проходит через КПП в Степногорске, это Васильевский район в Запорожье, ну, в Запорожской области. Для этого нужна, нужен пропуск, который выдает комендатура. Там, ну, в этом районе, можно ее найти, эту комендатуру, туда обратиться. И вам выдадут этот пропуск, если посчитают, что вам его можно выдать. Почему? Потому что более подробного порядка, кому выдают, кому не выдают, здесь не опубликовано. Вот. Минрегион публикует эту информацию, но не детализирует. Я могу сделать запросы и узнать какие-то детали. Вот, если это интересно, ставьте лайк этому видео, я попробую это сделать. Вот, потому что, ну, из этого, что нам здесь дают, не совсем понятно. Что здесь еще пишут? Пишут о том, что Могут перевозиться гуманитарные грузы с соответствующей справкой. Вас будут проверять, проводить осмотр вещей, транспортных средств, груза, багажа. И колонна для выезда формируется ежедневно на площадке в Запорожье Ореховское шоссе 36. Вот он конкретный адрес с 7 утра до 5 вечера. Колонны автомобилей с территории комендатуры до Степногорска сопровождает национальная полиция и не делают остановок. Преимущество на включение в колонну предоставляется эвакуационному транспорту и грузам с гуманитарной помощью. То есть, ну, тем людям, которым просто надо проехать на оккупированную территорию, да, там, в связи с тем, что там какие-то дела преимущества не дают. Вот и все. Поэтому принимается это решение отдельным решением комендатуры. Что влияет на решение, не указывается. Думай, додумывайтесь сами. Более подробный порядок и какие документы необходимо предоставить, я попробую разузнать и в следующих видео своих запишу, разъясню. Вот. Ну, как бы, э, имейте в виду. Спасибо тем, кто подписывается, ставьте лайк этому видео, ну и вот помогите распространить информацию. Почему? Потому что, вот, допустим, на страничке Минрегиона э, этим поделились всего 10 человек. Так что, ну вот, открываем возможность э, с вашей помощью, делитесь э, этой информацией, возможно, кому-то она пригодится. Ранее был другой порядок, регулировалось это городским советом и военной администрацией города Запорожья, но что-то там пошло не так, кто-то проезжал быстрее, за как пишут опять же сводках в сводках СМИ правоохранительные органы, что давалось преимущество это за определенное вознаграждение, незаконное, естественно, поэтому. Эту лавочку прикрыли и открылась новая возможность. Ну, я же говорю, пользуйтесь, в принципе, а почему бы и нет. Вот. Всего вам доброго, не забываем ставить лайк, я вас буду держать в курсе событий.